Всем здорово. с вами Гидра94 И сегодня у нас реакция на Акапельна с канала Reaction Show Это стиль на песню Энн Мастерова С Равилем я в принципе Знаком, я с ним иногда переписываюсь Вконтакте, то есть обсуждаем С ним там дела по Ютубу, еще по всяким По реакциям тоже Обсуждаем, как все дела происходят Вот он решил Сделать Акапельна на Тоже своего знакомого Никиту, потому что он тоже раньше Реакции снимал, поэтому они как бы Скооперировались Давайте послушаем, что он такого сделал. Всем привет, дорогие друзья. И да, привет, этот друзья. видос совершенно не свойственно моему каналу, потому что в основном я снимаю реакции с переменами на влоги. И игровые какие-нибудь нарезки. Но ну, я... Ну он там решила, по, по Counter-Strike делал и все. Эксперимент, и почему бы нет? Почему бы не попробовать себя в новой роли и не создать что-то прикольное и интересное? Как вы уже поняли, это Мне, было... Мне, кстати, скидывал да, демку Акапель капельного Послушай, в принципе, прикольно, прикольно. Это было интересно, и это совершенно... Может, конечно, я доработал немного? Если вам зайдет эта работа, и вы хотите, чтобы на моем канале продолжался подобный формат, давайте соберем на этом видосе 200 лайков или лучше 500 если мы соберем в этом диапазоне лайки то я пойму что вам это нравится и я буду продолжать Сам, кстати клип мастеров да, я видел но без реакции с канал империя у них музыкальный контент зацените по ссылочкам в описании <при BÜNDNIS п Có> и обязательно подписывайтесь но сейчас приятного вам просмотра погнали значок империи мастеров Визуал тоже не он делал. Уже неплохо. Уж они плохо у себя это круто Если в рэпе как нельзя наруто валю на битах Собирай себе власть, не признаю виновить мальцов из чиста. Переверну, я не виноват в этом Удел многих рэперов не виноват в этом И в этом треке я буду учитель Давай дневник тебе два за читку ты ты Слушай, мне кажется, даже круче, чем оригинал Про меня сняли ты си ты си мое мнение, мне кажется, это вот именно лучше, чем оригинал. Харизма, это как слишком быстро было с Вам не кажется странным то, что он поет от лица Никиты, как бы, от мастерова, хотя он реакшн Шоу, как бы? Я худой буду Вау мне понравилось реально Ну что ж, я очень надеюсь, что данное видео вам понравилось Если это так, то поставьте палец вверх А также обязательно подписывайтесь на канал И оставляйте свое мнение в комментариях по поводу данной работы Я... Постараюсь в будущем делать похожие форматы, если вам это опять же зайдет. Еще раз отдельное спасибо Империи. Ссылочка в описании, вы все прекрасно знаете. Ну что ж, с вами был Равиль, канал Reaction Show. Немного не но эксперимент это и есть эксперимент. Всем удачи и всем пока-пока. мастер. Да, дальше тут уже ролика у него нету, да еще просто конечная заставка. Ну, в принципе, я говорю, мне понравился этот Акапельный, честно. Даже, мне кажется, лучше, чем оригинал. Вот мне оригинал как-то вот меньше понравился. Вот, вот серьезно. Мне, вот, его Миллион-миллион у Никиты вот как-то был более лайтовый, а тут как бы вот, больше запарился, и это как-то не особо зашло мне, вот, если честно. А Акапельный, вот, кстати, получился, говорю, вот, прикольно вот то, что, я так понимаю, ему как раз вот эта империя все сводила весь трек. Типа, сам он не может. Ну, будет тренироваться, значит, что еще. Не каждый раз же ему заказывать музыку. Я, кстати, вот думал, может мне тоже что-нибудь попробовать, типа, какого-то музыкального трека записать, но сейчас вот все из авторских мне все выбивает вообще. Даже шап уже не могу нормально, получается, монтировать, потому что мне в любой момент могут тоже отрубить там. Да, если понравилась моя реакция, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если мне хочется не пропускать новое видео в ВКонтакте. Подписывайтесь на реакшн-шоу, если понравилось это капельно. И до следующего видео.